Это судначка, да, новая серия. Мы продолжаем. Первое, что я делаю в этой серии, это боем. Потом, скорее всего, мне придется уже попить. Ну а дальше мы отправимся с вами в путешествие. Так. Так, так, так, так, так. Мне нужна рыба. Мне нужна рыба. Быстро. Рыбу мне сюда почему вот это не из стаи которые я могу ловить а? почему я могу только маленьких каких-то ну как маленьких ладно больших больших но а динарных одинарных рыб почему стаями их ловить нельзя а? что такое пескун взят но мне одного будет мало вот да вот сюда надо спать игра ну ты опять что-ли она издевается она, она реально издевается надо мной просто просто выпешивает меня пузырь взята теперь надо взять еще одного пискуна сюда идти ну, или не песку на бумеранга бумеранг по-моему я точно не помню надо бумеранга и словить буду не так просто тоже хотя почему не так просто они они вроде все одинаково сложно ловятся для меня и все поймал заодно и подберем металлолом а, в принципе все равно идти туда я. А? так рыба Покойся, пожалуйста. Фу, я думал, это еще один анквалонгист. Я уж думал... Я, я уж думал, что не один здесь, а ну, она... Игра. Хва хватит меня дурить. Inigency. Я же... Mm -hmm. Что-то новое мы услышали. Но это уже заканчивается еда у нас. Oh. По-моему, это в первый раз, потому что... По-моему, мне только вода заканчивалась до такого уровня. Но мы должны приготовить с вами воду. Игра дико лагает. Прям безумные проседания FPS у игры. Теперь и не взять, а что сложности какие-то появляются у игры с вот этим вот вот а, а бумеран главное взят ну да ладно все теперь теперь нам нужно титан из того что у нас есть да вот этого вот добра и нам нужно посмотреть, что нам требуется для морского глайдера. Нужна смазка, которую мы можем уже сделать. Да. Нужна, естественно, батарея. И медная проволока. Медь у нас есть. Всю медь забираем отсюда. Сюда мы положим немного титана. Да, 4 штучки. Отложим Сходим, сплаваем Сходим, сплаваем За кислотными грибами Два Три 4. 4 штуки мне вроде достаточно будет Ах, хотя зачем мне вообще четыре Мне две штуки надо было брать, ну ладно Пускай лежат Как говорится, лишними никогда не будут Они вроде не пропадают Так что лишними реально не будут Медная проволока Огромная катушка минуты, проволоки и батарея. Если не ошибаюсь, да, теперь все. Морской глайдер у нас будет и почти уже половина 75%. И он готов. Да. Э, э, так. Вот столько мест он занимает, если кто не помнит. Хотя я его уже не раз создавал. Да, было дело. Было дело. Третью серию посмотрите, я его уже создавал там. Но из-за сохранения глупого... Не если быть точнее. Он слетел. Так, и мы отправимся с вами. Так, спокойно, игра, спокойно. Вот так. Намного быстрее. Намного быстрее, реально. Но энергии тратит он вообще, безбожно просто. Очень сильно тратит энергию. Так. Ох. Ещ игра лагает. Ещ мне лагала игра. Хотя нет, ладно, давайте я уйду отсюда. Отправимся в далекое путешествие, относительно далекое путешествие. Мы с вами сейчас заглянем на базу, посмотрим, что мы можем взять с собой еще, а что оставить. Но я думаю, ничего оставлять, кроме фонарика или фонарик взять. Нет, фонарик Welcome мы оставим. Сто энергия у нас. Да. Клево. Сто энергии это хорошо. Еще бы игра не улагала. Повторяюсь. Очень сильно повторяюсь, очень часто. Мы нашли новый биом, это подводные острова. Если не ошибаюсь. Опасно, опасный биом, очень опасный. Но мне просто нет выбора, мне нужно путешествовать. Кварц, да и собственно все. Так, давайте мы его отсканируем. Красно. Тарник. Опс. А, оксиген ремейдинг. Да надо это помнить. От кислороде все-таки. Машинка-машинкой наша, но... Глайдер-глайдер. Правильно сказать. Но Эмергенция. кислород никто не отменял. Я, кажется, нашел куда нам. Так, побыстрее, что было. Вот. Так вот. И здесь... Должны выпадать уже более хорошие материалы. Что это такое? Ух, я надеюсь, нет. Ему пофиг на это. Базальт, золото. Как же клево, я нашел золото. Так. <связывая> алмаз. Ребят, я нашел алмаз. Эм, думаю, путешествие Кофе. удалось. Seconds of oxygen remaining. Так, я вижу еще, но сначала кислород. Еще бы найти литий. Вообще бы цены не было этому биому. Так, где-то здесь. Или не на этой, а на этой каком-то из них был выступ чего-то. Это наверно акулы, да? Рифовый песчан... Во, вот он выступ. Базальт. Базальт. Золото. Знаете, ну это все хорошо. Золото, алмаз. Алмаз это очень хорошо, это прекрасно. Но я хочу серебро. Я очень хочу серебро. Ай, золото успел. Так, посмотрим. О, еще один. Еще один, и я выныриваю. Да. Титан. Титан. И у меня игра лагает. Главное, чтоб я не умер здесь. Ведь если я здесь умру, это будет настолько эпичный фейл просто. О, еще есть. Надо запомнить. А, да, запомнил я. Я его не просто запомнил, я сейчас в не очень не застрял в нем. Врезался, это врезался, да. Помню, помню. Так, теперь еще раз, еще раз, давай. Давай, последний заход, я думаю. Так, фонарик есть. Вот, вот он. Хочу просканировать, давай. Тебе скан. Раз ты хочешь просканировать, то я не буду возражать. Золото. Где же серебро? Где мое обещанное серебро? М -м, не лагай. Игра-то должна быть более спокойной. О, вот он. Титан. Там не то. Ой, глубина 100. Глубина 100 метров, напоминаю. Если не ошибаюсь, 100 метров для меня это уже не очень. Твою... Просто медь. Медь. Твою медь. Да, медь. Выпала. Так, ладно. В... О, я думаю, я вовремя. Вот emergency. я вижу еще. Нет, я успею. Вот нам надо туда сплавать. Теперь давай на глайдере побыстрее. Ой-ой-ой, темнеет. Темнеет. А-а-а, Опасно. Свинец. <âr> да, вс <рик> ⁇ Они уже злые. Надо валить. Надо валить хотя бы на базу. Не говорю уже про то, что надо валить на капсулу спасательную. Надо повыше проплыть. Повыше, повыше, повыше, повыше, повыше. А между прочим. Здесь не так темно. Да, здесь, между прочим, не так темно, как там. Там намного позже. Ярче. Раньше. Намного раньше темнеет, нежели здесь. Музычка такая. Так, игра, пожалуйста, спокойно. все. Ей. Сто процентная энергия. тут, Сто процентная. Мы добыли тут, золота и тут, тут, Алмаз, Вы представляете? Алмаз. Да, да, да. Алмаз. Это вам не хухры-мухры. И, я, кажется, теперь буду активно пользоваться глайдером. Правда, он слишком много энергии тратит. Он прям невероятно много энергии тратит. На нем, наверное, проплываешь метров 500, и у него уж зарядка на минус 20 процентов как минимум точно может даже больше я не смогу измерить я не понимаю здесь как метры меряются глайдером М -м, в принципе я думаю катушкой глайдер можно как бы померить но пока не хочу этого делать нет инструменты мне нужен лазерный резак где он вот он нам не хватает лишь батареи пам-пам-пам батарея даже две штуки придется уже делать. медь у нас как раз две штуки есть остается лишь сплавать за еще двумя кислотными грибами потому что два кажись да два два у меня еще лежат у меня в инвентаре. Вот здесь делаем две батареи, одна и вторая. И теперь мы можем сделать лазерный резак. Пам-пам-пам. -пам. Лазерный резак. Давай, ты уже почти доделался, да? Он доделался. Мы его взяли. Четыре. Так, аппарат такой. Шух. Ладно, пока не пользуемся. Так, и мне надо будет заменить в нем энергию. Да, да, да. Вот так я потом поменяю ее. Я бы хотел попробовать лазерный резак, но на чем? Надо подумать. Надо подумать на чем. Так, где-то. По пути или не по... Нет, не по пути. Где-то рядом. Просто рядом. Где-то есть... Эм, если я не ошибаюсь, коробки, которые вроде можно разрезать. Так, лазерный резак не работает как оружие или работает. Не понимаю. Пока не понимаю. Сейчас будем проверять. Ночью, конечно, не то, что фонарь. Во не строит фонарь, я не понимаю. Почему, почему светлее, когда я приближаюсь? Фонаря у меня в инвентаре нету, между прочим. Даже. Ну ладно. Ну ладно. Заодно надо рыб половить еще. Да. Ночная охота с лазерным резаком. па па Ночная охота. Рыбалка, а не охота, ладно. Притом не очень удачная, как обычно. Попробовать бы ее насадить на лазерный резак, но игра все равно лагает. Что я ее еще буду мучить? Тем своим, своими этими выходками интересными. С лазерными резаками всякими. Так. Стоп. Ладно, попробуем здесь. Может быть, что-нибудь удастся словить. Ап. Кислород! Emergency. Ten seconds oxygen. Словить да. нам кислород уже Давай же Ну же О Медь Это хорошо Ведь медь все таки не титан Давай Пискун Сразу видно, пискун Что с него взять эту фигню не съедобная она песку на песку на бумеранга ведь кого-нибудь съедобного о о, дырка рыбодырка и бумеранг и рыбодырка вообще хорошо хвостодыр да хвостодыр и рыбодырка хотя кого я могу? рыбодырка а фух словил Словил. так и отправляемся готовить подготавливать нет готовить но я хочу попробовать в этот раз засолить может быть пожалуй засолю я рыбку какую-нибудь так хвостодыра например да Хвостодыр, если не ошибаюсь, приготовлены. он невкусный вообще для нас. В нем мало воды, он мало то, что мало в нем воды. Он еще и отбавляет, ее, если не ошибаюсь. 6 унций воды. Пам, пам, пам. 12 унций воды и соленый. А, у меня здесь соли же нету с собой. Да, у меня с собой соли нету. Взять кусочек соли. Дожились. Уже рыбу солим. Посмотрим, как она соленая, хвостодыр. Консистенцию мусса. Фу. Я думаю, это полный фу. Ну, ладно, его хотя бы съесть можно. Его теперь есть можно, но... А бумеранга мы просто приготовим. Да, просто приготовим Вот так Еды, воды достаточно Светлее, если не ошибаюсь Нет, не посветлело Еще, еще рано Еще рано Ну, тогда давайте В стандартном нашем темпе Нет, не туда, не хочу Я хочу найти То, что могу разрезать резаком ну реально ну. хочется уже хочется порезать кого-нибудь или что-нибудь хотя бы кого-нибудь <laughs> хотя бы кого-нибудь но скорее всего я найду ящики которые с авроры выпали в них может быть что-нибудь интересное попадется кто знает я нет я не знаю вот вы знаете если знаете то напишите в комментариях что там выпадает а так мы сейчас посмотрим с вами, что выпадает. Так, это дверь, мы ее даже не будем пытаться резать. Карго, пустой. Да-да-да, здесь пустой. Где-то полные ящики были. Вон там два еще есть. Давай поменяем мой шар, мы взлетим, посмотрим потом. Сначала кислород. Кислород нам обязательно. Ведь без кислорода мы никто. Мы люди. Мы не можем без него. Вот, кажется. Вот этот, кажется, можно открыть. Нет? Нет кажется, нельзя. Кажется, нельзя. Что им резать? Хотел лазерный резак, но не знаю, что им резать. Да. Кажись, не так это делается. Или так. Да, что он делает? Как он режет? Что он режет? Да. А я так надеялся, так надеялся на это. Титан. Ну, игра, ну, пожалуйста, ну, что ты делаешь? Титан. Попробуем. Пили мы его чуть-чуть. А, все равно не атакует, да? Блин, его даже как оружие не использовать. Для чего он вообще тогда нужно? Игра! Ты, ты меня обманула! Я так хотел заполучить то, не зная что. Ну ладно, я знаю, что я хотел заполучить. Но я не знаю, зачем теперь оно мне. Оно не работает. Вы понимаете? Оно не работает. Это же ужас просто. Я кажется знаю, это новая локация. Так. Ой. Нет, вот этот. Но мы здесь и так можем поплавать. Это тоже новая локация, я не помню, как она называется. Вот серебро! Меня поживали! Опять. Ну ладно, здесь не сильно поживали. Песчаник. Серебра. Кажись, пришло время улучшать нашу базу. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, большое приключение, не такое большое оказалось, как я думал. Приключение заключалось лишь в том, чтобы сделать глайдер, на котором мы сможем потом плавать. Мне бы еще что-нибудь. Что сможет мне кислород здесь восполнять. А, вот, Я нашел. Я даже нашел, что мне кислород восполнить. Поэтому. Все, будем ждать и ловить рыбу. По пути. Волочь, я тебя славлю. Я тебя славлю, гадину такую. Следующая будет в моих руках. Хорошо, еще через одну будет в моих руках. Вот что нужно для лазерного резака. И вправду. Вот что или нет я не знаю что это такое че такое че такое ножом что ли? странно но нет может быть оттуда вылупляется что-то не понимаю Реально не понимаю. Но нет, нам нужно еще серебро. Я хочу еще серебро. Я, я Я хочу серебро больше, чем золото или алмаз. Но я уверен, что это ненадолго. Да. Это ненадолго. Это я вам гарантирую. Скоро я буду так говорить про золото. Про алмазы. Нет, золото мне нужно. Да. Я, я знаю, зачем мне золото. Знаю, зачем мне алмаз. Я не знаю лишь, где мне добыть огромное количество серебра и оружие. Хорошее оружие. Где мне его добыть? <звук> О, так. Это был край. Все, ребят, валим отсюда. Пока не потеряли серебро и грани висни. Все это капец. Игра опять зависла. Давай же, блин. Где? Вот там. Быстро. Давай, блин. Нет, мне вообще нужно на базу даже. На капсулу. Не на базу, на капсулу. Ва. Жесть, бесит. 30 seconds of oxygen remaining. Ну, 30 seconds... 30 seconds, но... Но мне не до 30 seconds. 30 seconds. Мне нужна аптечка. Моя любимая аптечка. Emergency. 10 seconds of oxygen. Да, Вы... да, да, я уже всплываю, небось. И муж доплыли. Все, хватит игра виснуть Ну такое приключение у нас А ты виснешь Мы так хорошо с тобой Поладили же уже, ну Ну или нет Да, ладно, мы с тобой не поладили еще Признаюсь Но это не повод Это не повод виснуть Реально, это не повод Или повод, нет, не повод Это, это не повод а, Мне нужны ресурсы а, Нет, погоди я не знаю. А -а -а. Блин, мне, по-моему, компьютерный чип нужен. Так. Надо было все-таки на базу сначала. <laughs> Ладно, без глайдера поплывем. В принципе, времени у нас полно но... И мы можем себе это позволить. Так. Мы плывем, все еще плывем с вами мы плывем, мы плывем далеко, далеко, далеко. Эх, поскорее бы уже более мощный транспорт, чтоб я уже наконец-то смог все-таки плавать побыстрее, но при этом меньше энергии тратить, то что глайтер нереально много энергии жрет, просто как, без как нереально много энергии он сжирает. Это то же самое, если бы, я не знаю, если бы моя энерго не восстанавливала бы энергию. Вот это было бы капец. Вот. Это было бы реально точно такой же эффект. Aboard, знаю, что я здесь. Капитан твой. Я твой капитан. Я твой капитан. Надо рыб сюда наловить. Вот что я понял. В этот аквариум надо рыб наловить. Так, я что хотел? А, я хотел взять компьютер. А, вот он. Строитель. Компьютер. Строитель мне нужен. Я хочу заменить его цифрой 4, если честно. Это где нож мой? Цифра 1. Это 2. А, Глайдер 3. Все, вот так вот идеально. Компьютерный чип. Компьютерный чип ты мне нужен для изготовителя. А, мне нужен и комплект проводов, и компьютерный чип нужен. Все ясно. И то, и то придется делать, да? А здесь. Ну, здесь не совсем что бы такое. Плохое. Компьютерный чип и сетчатое волокно. Так. Компьютерный чип и сетчатое волокно. В принципе, ничего такого прям супер-супер не нужно. Поэтому мы сейчас... Э -э Я не знаю, где ставим золото. Нет, ну не здесь, не здесь, нет. Забираем медь. И отправимся обратно. Компьютерный чип, помним? Компьютерный чип. Сетчатая волокно. И титан, четыре штуки. Мы сделаем себе аптечку это будет уже намного лучше ведь мы сможем две аптечки каждые полчаса получать две аптечки каждые полчаса это уже хорошо это почти что грубо ну грубо буду говорить стопроцентное здоровье за полчаса ну естественно они у меня будут в разном темпе регенерироваться ведь я все-таки не смогу успевать доплыть туда обратно ну, без, обратно даже можно без обратно. Туда забрать. И на базу забрать. Вот так вот плавать у меня не будет. Ровно полчаса одинакового воскрешения. Но если я буду плавать, как бы сразу их поочередно забирать, то все будет правильно. Итак. Компьютерный чип. Что мне для него требуется? Хочу посмотреть. Вспомнить. Для компьютерного чипа у меня не хватает кварца и образца коралловой плиты. Образец коралловой плиты. Если я не ошибаюсь, это вот это. Красная коралловая плита. Она образец коралловой плиты. Так? Видите? Да. Образец коралловой плиты. Кварц. Э, кварц у нас где-то плавал. Буквально недавно видел. В окрестностях. Вот он, да. Мы сможем сделать компьютерный чип. Мы сможем его сделать. Пам -пам -пам -пам -пам -пам -пам -пам Зайти. Уже воду скоро надо взять. Почему уже скоро? Уже надо взять. Ну да ладно, не сейчас все-таки. Мы делаем компьютерный чип. Нам не хватает серебра уже на комплект проводов. Ну, собственно, и ладно. Да, и ладно с ним. Мы золото оставляем здесь. У меня есть одна серебряная руда, но мне этого не хватит, поэтому мы ее сюда тоже положим. Проводник об с обеззараживающими свойствами. Хм, такой намек на то, что можно сделать в воду, что ли? Я не пойму. Не верю. Ну ладно, и сечетая волокна две штуки у меня имеются, кварц. Ой, кварц, титан. Титан Он у нас лежит уже в ящике. Его пол Его. Его полно там. Прям куча. Огромная куча. Его там есть. Соль. Нам не нужны. Всякие коралловые плиты. Да. И, и вот рекомендую. одна из величайших проблем. Это еда и вода. Но больше всего вода. Опять. Что такое, ну что такое, ну? Игра, переставай виснуть. У нас все хорошо. У нас все идеально. Ну, как идеально. Еще бы воды иметь в запасе, кучу. Хотя бы бутылок 6. Ладно, 6, это я загнул, хотя бы одну бутылку всегда в запасе иметь. Но при этом стопроцентный... Стопроцентный я, шкала. Стопроцентный... На! Ты не смог я тебя два раза. все Вс ⁇ сейчас... Еще раз. Да. да, да, да. Да. Сколько в тебе нужно? Я его убил. Нет? Ну. А -а -а. Так, погубьте. Это ты, это ты, я тебя знаю. Лазерный резак, может, может на тебе он нужен? Я его кажется убил. Ребят, вы понимаете, что я сейчас сделал? Я убил первого сталкера своей жизни. 30 А где мой? Вот что я не поставил. Да пузыре не поставил он, он должен быть на двойке сканер на тройке глайдер на четверке of все хорошо я я уже считаете собрал зуб сталкера который из него выпадает но ну, блин он не хочет умирать до конца умри сволочь падаль умри Сколько мне ждать тебя, а, пока ты умрешь? Давай, сдохни. Я кровожадный, я жестокий. Знаю, знаю, знаю. Так. Ладно. Я знаю, что я его убил, и мне нужно с него добыча, но у меня скоро закончится вода. Это главная моя проблема сейчас. А не почему он не умирает до конца. Нет, по-моему, с собой воды. Да, у меня есть батарея. Лишь батарея с нулевым зарядом. Я Знаю, что у меня все плохо. Пожалуйста. Будь поспокойнее. Сейчас все заново настраивать этого никак Так, здесь не хватает комплекта проводов но я не могу его сделать у меня не хватает серебра мне придется потом еще раз плавать тогда а я сейчас не могу себе этого позволить поставить восстановитель аптечек я хочу это самое что мне нужно сейчас вот здесь вот нет вот здесь вот тогда что? Нет. Разобрать. Изготовитель. Вот. вот здесь. Ладно, пофиг. Пусть будет здесь. Пока потом разберу. Ну, вроде, на к стене вошел. Поэтому да. Так, мы его убираем. Один, два, три, четыре. Два, три, четыре, пять. Да, я не могу. Мне очень плохо, чтобы еще кого-то ловить. Быстро просто пулей! На глайдере к себе. В этот ну тот а вы меня поняли я надеюсь я надеюсь вы меня поняли потому что я не могу сейчас объяснять у меня три процента воды три процента уже было такое я даже умирал от жажды но не было все так плохо прям ладно было все так плохо у меня не было рыбы даже. Я умер раньше, чем поймал ее. Нет, я поймал, но я не успел сделать из нее воду. А сейчас я даже смогу, успею сделать из нее воду. Давай, 2 процента, мы успеем, мы успеем. Так, давай, мы даже выпьем ее. -ей! ей мы смогли, мы успели. Um... Ну тогда, знаете, на этом мы завершим эту серию. Это очень продуктивная серия. Мы очень хорошо поработали, добыли серебро, золото, алмаз, сделали кучу всяких вещей интересных и нужных. И я думаю, это все стоило лайка вашего и подписки на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. А так, спасибо за просмотр и... Ожидайте следующую серию, она будет очень и очень скоро.